Приветствую тебя в своей новой необычной подборке. Сейчас я расскажу тебе о 20 уникальных товарах с сайта AliExpress, о которых ты должен узнать. Рекомендую досмотреть до конца, ведь в конце вас ждет конкурс, обязательным условием которого это досмотреть видео до конца и поставить свой большой палец вверх. Ну а ссылочки на все товары находятся в описании под видео. Открывает мою подборку уникальная ручка-трансформер. Это простое, но в то же время уникальное изобретение, которое можно не только писать, но и снимать стресс, перебирая магнитные в руках и собирая из них различные фигуры. Если ты слишком ленив или тебе просто неохота постоянно завязывать свои шнурки, то эти магнитные застежки точно для тебя. Ведь чтобы застегнуть их, нужно сделать всего одно движение, а чтобы расстегнуть, тебе не придется даже нагибаться. Для этого нужно будет всего лишь приподнять стопу. Складной мини-квадрокоптер. Он отлично подойдет для освоения дронов новичку. Вид у него просто бомбезный. Управляется он при помощи пульта, который включен в комплект. Имеет встроенный 6-осевой гироскоп с функцией удержания высоты. Аккумулятор на 250 мАч, который позволит провести незабываемый 10-минутный полет. Чехол для айфона, в который китайцы смогли уместить игру Tetris. С таким чехлом вам вряд ли станет скучно, даже если у вас сядет телефон. Сам чехол питается отдельно, обычными круглыми батарейками, которые в простонародье называют «таблетками». Миниатюрная игра, развивающая мелкую моторику пальцев рук, настольный баскетбол, который позволит насладиться мини-версией популярной игры и развить свой глазомер. Мяч запускается небольшой катапультой, а баскетбольный мяч привязан на веревку, чтобы не приходилось постоянно искать отлетающий шарик. Если в предстоящее лето ты собираешься отдохнуть на море, то определенно стоит запастись вот таким спасательным браслетом. Даже если ты умеешь хорошо плавать, лишним он точно не станет. Он очень прост в использовании. В случае беды нужно всего лишь потянуть за рычаг, а после использования нужно всего лишь заменить баллончик с газом, который также включен в наборе. В простом состоянии это самый обычный песок, но при погружении в воду он никак не смачивается. Это гидрофобный песок, на ощупь самый простой песок, на который нанесен слой некоего вещества, поэтому магии тут никакой нет, он экологически чист, поэтому отлично подойдет за игрушку для детей. Стильные эко-часы, выполненные из дерева. У них нет дисплея и выглядит это очень круто. Помимо того, что эти часы выполняют свою основную функцию, они также имеют встроенный будильник и температурный датчик, который будет показывать температуру в помещении. Работают они от обычных батареек, либо же от подключенного USB кабеля. Надувной диван Ламзак. Это очень крутое изобретение, выполненное из гипоаллергенного материала. Сам диван очень легкий, компактный и достаточно прочный. Также он способен выдержать нагрузку до 300 кг, а приловчившись, его можно спокойно надувать за 20-30 секунд. Также он очень удобен при транспортировке. Флешка со встроенным сканером отпечатка пальцев, которая позволит вам бережно хранить любую информацию. Помимо сканера, во флешке имеется встроенный алгоритм шифрования, поэтому добраться до важной информации практически невозможно. Поверхность выполнена из материала, который не позволит оставлять царапины. Удобное приспособление для быстрой и простой нарезки яблок на дольки. Материал исполнения выполнен из литового алюминия. Также устройство подойдет для разделывания других овощей и фруктов. Миниатюрный складной рюкзачок, который в сложном виде поместится в кармане Объем рюкзака 20 литров Материал выполнен из водонепроницаемого полиэстерна Насколько долго он прослужит, точно сказать не могу Но судя по отзывам, рюкзак очень хорош И за свои деньги это просто отличное приобретение Электроимпульсная USB-зажигалка. Устройство не требует никакой дозаправки газа, ведь оно работает по революционному принципу. При нажатии на кнопку на двух контактах электронный USB создается электроимпульсный заряд в виде электронной дуги, которая способна поджигать любые предметы. Также из главных плюсов это то, что и не страшен никакой ветер. Крутая радиоуправляемая машинка, работающая на полном приводе. Модель выполнена в масштабе 1 к 16. Игрушка работает на коллекторном моторе. И не говори, что не мечтал о такой раньше. Радиоуправляемый кораблик для завоза прикормки. Такое устройство может стать крайне полезной вещью на рыбалке. Это радиоуправляемая мини-лодка способна привести прикорм к нужному месту и дистанционно его сбросить. А радиус действия пульта доходит почти до 300 метров. С таким устройством рыбалка выходит совершенно на новый уровень и становится еще интереснее. На пятом месте моей подборки расположился дробовик, выполненный из конструктора Lego. Модель собирается из 500 деталей, и после полной сборки модель способна стрелять мягкими патронами, которые включены в комплекте. По-настоящему крутой Бэтмобиль, работающий на пульте управления. Выполнен он очень детально в масштабе 1 к 18. Сам пульт имеет форму летучей мыши, дальность дистанционного управления до 30 метров, максимальная скорость разгона в пике достигает 9 км в час. На третьем месте моей подборки расположилась панорамная камера. С ней вы больше не упустите ни одного момента, происходящего вокруг вас. Также камера поддерживает просмотр в джиме реального времени, а снять с ее помощью можно просто сногсшибательные моменты. А этот набор может сойти за отличный подарок. В нем разместились качественные и классические головоломки. Все кубы имеют хорошую скорость и также они хорошо режут углы. Помимо всего этого, они выполнены из качественного пластика, что добавляет приятных тактильных ощущений. В общем, это просто супер набор. Кстати, напишите в комментариях, есть ли у вас головоломки по типу кубов 4х4, 5х5 и выше. Например, я пока что выше кубов 5х5 5 не поднимался. И оканчивает мою подборку книга, которая в прямом смысле просто огонь. С ней вы сможете разыграть своих друзей или удивить прохожих на улице. При открытии она начинает загораться, от чего народ просто в шоке. На этом моя подборка подходит к концу. Для участия в конкурсе необходимо выполнить следующие условия. Это быть подписанным на мой канал с колокольчиком, поставить лайк под этим роликом и написать любой адекватный комментарий. Итоги конкурса будут опубликованы в моей группе ВКонтакте, как только этот ролик соберет полторы тысячи лайков. Кстати, не забывайте вступать в мою группу. До новых встреч!